Меня зовут Стоянова Ева, я выпускница 4 курса бакалавриата Академии, и это моя вторая стажировка. Стажировку вы проходите в городе Белек в отеле Глория. Сирените на позиции вилла Gastrelation – это работа с гостями, решение проблем и общение. Для моей работы понадобятся профессиональные навыки общения с клиентами, с людьми, решение проблем, и ну, в основном это общение. Из академии помог мне предмет, наверное, психологии и маркетинга в данном случае. Я хочу получить хороший опыт в хорошем отеле и, возможно, в дальнейшем остаться работать в этом отеле. Ожидаю хорошую работу и новые знакомства. Здравствуйте, меня зовут Абдулхаджи Усман. Я учусь в Академии туризма в Анталии. Я, я собираюсь работать на позиции э, спортивного аниматора в отеле «Дельфин». Надеюсь применить свои знания, которые я получил в Академии, на практике. Там нужны такие качества, умение работать в команде, умение э, общаться с людьми. В Академии у нас был э, курс «Event Management». Я думаю, что он во многом мне поможет на практике. Всем, всем студентам желаю классной стажировки. Увидимся в октябре. Всем привет! Меня зовут Байбус Найулум, я студентка второго курса. Сегодня я в первый раз еду на практику в самый лучший отель Горе Сиренити. На самом деле я немного волнуюсь из-за того, что эмоции просто переполняют, но я уверена, что все пройдет хорошо. Всем ребятам желаю хорошей практики, удачи и, как говорят в Турции, кулай гельсен. Встретимся в октябре. Пока!